Всем добрый день, зовут меня Артем Мартынов, являюсь пресейвом компании Bimatic по северо-западному округу. Ну, сейчас постараюсь кратко рассказать о новом продукте компании e Link. Это облачный сервер видеоконференц-связи e Link Meeting. Не нужно путать с другим продуктом этого вендора e Link Meeting сервер, который в свою очередь находится не в облаке развернут, а устанавливается непосредственно на ресурсов заказчик хоть по многим параметрам эти продукты очень похожи основной функционал Elink link митинг на сегодня это представлен на слайде в принципе возможность создания учетных записей для сотрудников и для переговорных комнат это регистрация как терминалов и e так и устройств других производителей изначально этот продукт все-таки был так скажем разработан заточен в большей части на десктоп, мобильные клиенты и e линк митинг свои, которые бесплатные, которые скачиваются с сайта линк e митинг. Также имеется поддержка технологии WebOTC по в принципе, аналогии с YMS, с помощью которого возможно подключение к совещаниям, подключение к совещаниям через браузер сотрудников удаленных пользователей. При регистрации на сервере терминалов e с помощью специальной лицензии e Room пользователям доступны ряд преимуществ. Например, в принципе, о них попозже скажу, но вот одно из них это загрузка, автоматическая загрузка записной книги непосредственно на терминал. Также для подключения сторонних устройств есть специальная лицензия Room Connector, которая позволяет подключать сторонние терминалы по открытым протоколам C23. Платформа ELINK Meeting умеет записывать проводимые конференции в облако. Аналогично e-Link Meeting серверу имеется функционал модерирования, то есть управление конференцией непосредственно во время ее проведения занимается администратор модератор конференции доступен функционал совместной работы ну, по традиции у всех продуктов во многих продуктах или e белая доска и функционал аннотации на презентациях. Есть поддержка технологии SVC, по ней, в частности, работают программные клиенты. Благодаря этой технологии есть возможность выбора раскладки ну, на конечных устройствах не только модераторам, то есть в комнате модерирования, но и на самих конечных устройствах. В данный момент в мире развернуто три сервера платформы E-Link Meeting, которые находятся в трех странах. Это США, Германия, Китай, мы как европейская страна используем сервер в Германии а именно в городе Франции. Немножко расскажу про опции, которые у вас доступны непосредственно во время самой конференции. Это качество видеопотока, качество картинки Full HD. Для продукции e -Link, для терминалов E-Link, для программных клиентов доступна такая функция, как подключение в один клик, MeetNow, так называемый. Имеется возможность демонстрации рабочего экрана своего устройства, имеется запись на облако, доступно в зависимости от разных бизнес-планов, доступно подключение одновременно до 500 участников конференции. В принципе, Владимир дальше про это подробнее расскажет, про бизнес-план. Немножко пару слов о лицензии e отдельная лицензия в этой платформе, которая дает возможность использовать Функционал, весь функционал из продукта LinkedIn Server, а именно это автоматическая загрузка записной книги, зашифрованное соединение с сервером, создание мгновенных конференций при помощи всей той же кнопки MeetNow, высокое качество видео, в принципе, в линейке видеоконференц-связи уже зарекомендовался хорошим качеством, в том числе благодаря большим наработкам в плане звука, передачи аудио, ну и, например, таких технологий, которые доступны в иллюмин терминалах, как там, компенсация до 30 процентов потерянных пакетов, простое разворачивание э, решения. То есть для установки необходимо всего лишь три поля заполнить. Это логин, это пароль и адрес сервера. Основная идея, идея компании E-Link – это использование программных клиентов E-Link Meeting. Доступна загрузка как на ПК, так и на мобильные телефоны. То есть есть поддержка таких операционных систем, как Windows, macOS, Android, iOS. Для всех них есть программный клиент. Интерфейс этого клиента Отличается немного от eLink VC Desktop, который мы используем для участия в конференциях, проводимых на платформе E-Link Meeting Но по, завер... по заверению eLink производителя в скором времени такой продукт, как VC Desktop, будет выглядеть в принципе точно так же, как, e -link -митинг, как клиент eLink Meeting. На экране пример интерфейса клиента. Сейчас он только на английском языке, в поддержке русского на данный момент, к сожалению. Нету. Русского языка нету как в программных клиентах, так и на интерфейсе самого сервера, то есть через браузер в личном кабинете, так скажем, администратора. На этом слайде представлена главная страница администратора. Тот, кто непосредственно управляет конференцией, управляет, конференцией, управляет аккаунтами сотрудников компании. В левом углу показан Enterprise ID, в данном случае Appimatic. Этот ID уникален для каждой компании, под ним есть цифры. Эти цифры они у каждого свои. По нему в дальнейшем вендор будет привязывать оплаченные или там тестовые лицензии. Например, то есть конкретно в этом примере мы видим, что доступны лицензии на 10 костов то есть 10 сотрудников компании После, ну, после создания аккаунта для них, будут иметь возможность создавать неограниченные по времени конференции. Если лицензия же не привязана к сотруднику, вот это 10 хост, то владелец аккаунта конференцию он создать, конечно же, сможет, но по времени она будет ограничена 40 минут, во многом напоминает такую известную платформу как Zoom. Далее, лицензии Илин e Крум Room э, License, ну, как уже сказал ранее, это лицензия для э, подключения терминалов, устройств e -Link. Есть лицензия e -Link Room Connector, которая как раз-таки позволяет подключать сторонние устройства, по открытым протоколам типа H323. Отдельная лицензия для вебинаров, для проведения вебинаров. Отдельно лицензируется запись, возможность записи конференций. Ну и ниже также отображена информация по статистике, по нагрузке на сервер. Это, в принципе, так, такое же меню, такое же такая же статистика можно было вывести на платформе LinkedIn и если Если пользователи регистрируется на сайте LinkedIn, Митинг Ему, соответственно, присваивается Enterprise ID, ну, грубо говоря, он становится администратором компании и далее уже он непосредственно со своего личного кабинета администратора создает аккаунты для своих сотрудников, создает аккаунты для переговорных комнат ну, и, соответственно, привязывает их к терминалам которые установлены в этих комнатах. При создании аккаунтов администраторы указывают следующую информацию. Вот видно справа окошко создания нового юзера. Это имя сотрудника, пол, департамент, ну, чтобы было понятнее, наверное, какой-то отдел компании, например, там, технический или отдел продаж. И, соответственно, может в этом же окне привязать ту самую лицензию, позволяющую создавать неограниченное правильное конференции к этому сотруднику. После создания аккаунта новый сотрудник, которого создал администратор, он получает сообщение на электронную почту свою, где подтверждает создание своего аккаунта и придумывает для себя, вводит свой личный пароль. Здесь маленько уже отличия пошли от e сервера, где пароль для пользователя устанавливает сам администратор. Здесь сам юзер правильно для себя придумать свой пароль. Отдельно хотелось бы сказать про раскладки продукта продукте e link Meeting. Они, в принципе, Схожи во многом с э, раскладками, которые использовались в YMS, но появилась ряд дополнительных раскладок. Вот внизу в вкладке Дополнительный режим они представлены. Э, раскладки 2 плюс 0. 3 плюс 4 плюс 1 2 плюс 8 1 но есть минусы по моему мнению например в продукте e митинг нет такой скажем раскладки плитки 7 на 7 на момент создания этой презентации ее точно не было но вот буквально в конце прошлой недели я видел что e уже там в следующем обновлении он планирует эту раскладку ввести. то есть соответственно так же как в аймес станет доступно одновременный вывод на экран до 49 участников. На данный момент только 36 можно было вывести. Бы есть в e митинг встроенная поддержка стриминга на ту же платформу YouTube через RTMP протокол. Как ее запустить? То есть запускается он очень просто. Во время самой конференции лектор или администратор, модератор, он нажимает кнопку ⁇ Мо ⁇ как показано на скриншоте, и запускает стрим на платформе youtube что касается безопасности то есть помимо стандартных протоколов шифрования протоколов безопасности продукте и link meeting появляются такие новые скажем фичи новые функции как ну, возможность использования watermark при демонстрации контента что нам это дает дает вам то что тот, кто показывает презентацию, он в принципе каким-то образом защищает себя от копирования этих презентаций, от скриншотов незапланированных. То есть появляется водяной знак на презентации во время ее трансляции. Также во время конференции, нажимая на кнопку Мо, есть возможность управлять доступом и другими разрешениями для всех участников конференции. А именно, это управление настройками трансляции контента, это возможность, то есть можно дать, можно забрать возможность делать аннотации на презентациях тем или иным пользователям. Во время проведения вебинара доступна функция поднятия руки и предоставления, соответственно, модераторам права голоса. А также имеется так называемая комната ожидания. Появляется она в митинг куда попадают участники сразу после подключения конференции. Но, так, так скажем, попадают не в саму конференцию, а в комнату ожидания, где там, администратор, модератор или лектор сначала удостоверяется, то, что этот сотрудник должен присутствовать на этом вебинаре и соответственно дает доступ сотруднику то есть переводит его непосредственно в саму конференцию сотруднику или партнеру либо какому-то удаленному участнику ну вот еще хотелось бы пару слов сказать про Новый режим вебинара, вот в последнем обновлении E-Link Meeting, который вот анонсировали в конце прошлой недели, функционал вебинара значительно расширился, на мой взгляд. Появились такие функции, как возможность изменять темы или фон платформы вебинара, ну, соответственно, для разных аудиторий, для целей проведения можно выбрать свой фон, свою тему. И появилась возможность отслеживания статистики по участникам, то есть по регистрациям, по приглашениям на вебинар появилась возможность закрепления в чате часто повторяющихся вопросов, эта функция стала доступна, добавилась возможность проведения опросов прямо во время вебинара. В этом опросе будет доступна и статистика, голосование и также возможно вывести результат этого опроса прямо во время вебинара. Подавляющее большинство, но ну, как мы заметили, в функции ведет митинг вендором в принципе этого не скрывает делал по аналогии с такой платформой как Zoom мы видим что есть та же комната ожиданий тоже управление контентом есть чат во время конференции, вебинаров. Очень схожие планы по продажам, про бизнес планы про которые Владимир в дальнейшем скажет. Есть такая лицензия, как e-Link которая в Zoom, соответственно, называется Zoom Room. Для сертифицированных устройств Zoom, в нашем случае это для устройств. Но, к сожалению, пока нет русского языка. Я думаю, что Елинк e должен это исправить для русскоязычной аудитории в плане взаимодействия с терминалами Елин e очень сильно похож на ОМС, особенно при взаимодействии с терминалами Елин. E функционал, который доступен, по нему сказал ранее, это доступ к записной книге и, в принципе, другой функционал. И в дальнейшем этот функционал Елин e планирует расширять. В принципе, еще хотела сказать, что E-Link на данный момент делает основной упор в развитии как раз-таки продукта и линкмитинг, будет внедрять в первую очередь свои новые технологии, свои новые функции, в первую очередь будет внедрять в этот продукт. Поэтому наверное, обновления, которые будут приходить, о которых будет, которые будет анонсировать вендор, мы будем видеть все чаще. Ну, в принципе, наверное, все, что хотелось сказать по этому продукту. Есть какие-то вопросы? Я готов услышать? Вопросов нет? Владимир, да, вам слово. Да, спасибо. Спасибо, Артем. Так, коллеги, давайте, значит, чуть-чуть подведем такой вот под подыток, подсуммируем то, что рассказывал Артем, да, и вернемся к такой небольшой к терминологии, да, к глоссарию небольшому, да. Значит, Артем рассказывал про хосты. Это так называемые лицензионные пользователи. Это вот как раз лицензия на проведение конференции, которые участник... Этот хост может, соответственно, планировать конференции с условиями того тарифного плана, который приобретен. Тарифных планов несколько, я чуть-чуть дальше скажу о них. Значит, участник — это тот, кто приходит в конференцию, которую создал, создал хост или создал тот участник, у которого есть лицензия. Участнику, у которого нет лицензии, да, соответственно, для входа в конференцию не нужна учетная запись, не нужна лицензия, и вход его осуществляется бесплатно. Участники, соответственно, могут присоединяться в конференцию с настольного компьютера, там, мобильное устройство, планшет, а также и из терминалов. Терминалы это могут быть Ялинковские e или другие терминалы других производителей, которые поддерживают SIP и H323 протокол. Вот, соответственно, как, опять же, возвращаясь к технической части, вот, которую, с которой мы начинали, для подключения терминалов требуются лицензии, либо коннектор, либо room. Значит, теперь переходим к тарифным планам. Тарифные планы, два тарифных плана, начальный Free. это бесплатный тарифный план и стандарт, это уже профессиональный тарифный план, разрешает участие в конференции до 100 участников. Еще два профессиональных тарифных плана бизнес Enterprise» разрешает до 300 участников в одной конференции — «Enterprise» может быть расширен до 500 участников. Итого мы понимаем, что у нас есть тарифные планы до 100 участников, до 300 — «Enterprise» — это тарифный план, который позволяет расширить до 500 участников. Всего 4 тарифных плана. Соответственно, хост лицензионный лицензионные Пользователь может организовывать неограниченное число конференций. Если у нас в компании есть сотрудник, которому требуется планировать отдельную конференцию, то, соответственно, для него должна быть куплена, заказана лицензия. Теперь давайте посмотрим по тарифным планам. Какая разница между базовым тарифным планом, free это бесплатный, да, и профессиональными тарифными планами. Я думаю, что здесь тоже информация, она достаточно понятная, потому что ну, аналогия практически то, ну, не стопроцентная, но очень-очень похожа на всем известный сервис Zoom. Тарифный план. Free может проводить там неограниченное количество конференций один на один, так же как в Zoom. Если у нас в конференции больше двух участников, то есть это три и более, то, соответственно, установлено ограничение те же самые 40 минут. Также в тарифном плане Free нет возможности производить запись конференции. Соответственно, если у нас есть заказчик корпоративный, который недостаточно того пакета, который предоставляется тарифным планом Free, соответственно, он уже выбирает между профессиональными платными тарифными планами, и эти тарифные планы он уже может заказать у партнера E-Link. Происходит оплата и срок действия тарифного плана в Ялинке сейчас на выбор не предоставляется никаких возможностей. Существует возможность подписки на один год, то есть помесячно, поквартально заказать нельзя теперь по завершении годичного срока автоматическое продление не осуществляется. Но это опять также полная аналогия. Повторяю несколько раз Zoom уже, да, точно такая же аналогия, то есть надо будет оформить заказ, подтвердить, произвести оплату. Что еще, на что хочу обратить внимание, что заказчик приобрел лицензию годовую, но по прошествии какого-то там периода, неважно, месяц, там, квартал, считал, что, значит, ему услуга не нужна, он хочет от нее отказаться и хотел бы вернуть деньги. В данном случае так не получится. Отменить подписку, вернуть денежные средства нельзя. Здесь по условиям договора пользователь приобретает лицензию, лицензию на право использования программы Ялинк, именно лицензию. Поэтому он заплатил и, соответственно, уже... Год оплачен, вне зависимости от того, пользуется или не пользуется услугой конечный пользователь. Значит, Теперь по документам. Условия обслуживания e-Link Митинг они выложены на официальном сайте Ялинка, e в общем доступе в сети интернет. Вот здесь показана ссылка. Соответственно, если по этой ссылке мы с вами перейдем, то мы вот пойдем на страницу Ялинка, e где есть эти условия, а также и другие документы. Вот левый столбец вы видите здесь. Так называемый Help Center Home Page, домашняя страница да, помощника. Здесь вот выложены официальные документы E-Link, в том числе условия обслуживания. Давайте к процедуре. Как же начать пользоваться да, услугой? В первую очередь надо зарегистрироваться. Зарегистрироваться на сайте e -Link. Здесь приведена опять же ссылка. Я сейчас покажу, как это выглядит страница. Это будет следующий слайд. При регистрации создается аккаунт, и заказчик получает, соответственно, бесплатный доступ к сервису. То есть он автоматически становится пользователем с тарифным планом, бесплатным тарифным планом free. Обращаю внимание также, что вот эти вот действия заказчик производит без участия там, либо партнера e link либо без участия дистрибьютора IP-матики. И Вот сейчас я открою следующий слайд. Это как раз вот скриншот страницы, которая показывает, как происходит регистрация. Вот вы видите, что, соответственно, регистрацию можно выполнить, как получить учетную запись. Для этого есть два, две возможности. Можно использовать мобильный телефон, либо использовать e-mail. Вот здесь открыто вкладка, когда мобильный телефон заносится, потом дальше нажимается в квадратике галочка, что согласен конечный пользователь с условиями Ялинка по обслуживанию сервиса и частной политикой. Либо вот если там нажать на e-mail, соответственно, там место, номера, поле номер введения номера телефона будет поле для введения адреса электронной почты. И вот теперь шаг 2 – это когда конечный пользователь уже говорит о том, что мне недостаточно того пакета услуг, который есть в бесплатном тарифном плане, мне нужен уже профессиональный тарифный план. Соответственно, информация о пакете услуг, которые входят в эти тарифные планы, также представлена на официальной странице Ялинка в интернете. Я ее тоже сейчас покажу далее. А для того, чтобы, соответственно, российскому пользователю выбрать тарифный план, надо будет заключить договор с партнером Ялинка, оплатить этот тарифный план, передать данные аккаунта, который заказчик получил при регистрации первоначальной. Ну и, соответственно, после получения уже доступа к платным тарифным планам, подтверждается это документами, актом о предоставлении услуги, ну, в данном случае там предоставлении лицензии. Ну вот, вот так выглядит опять скриншот страницы Ялинка, где вот как раз указаны четыре тарифных плана и набору услуг коллеги я тут сразу говорю что мелко тут не видно что но в любом случае для вас это доступно вы можете зайти и посмотреть вот что входит в тарифные планы как какой набор услуг так ну и перехожу к завершающей части завершающей части это Тарифы то, что больше всего интересует. Значит, смотрите: цены приведены на три профессиональных тарифных плана, да, с годовой подпиской. Обращаю внимание, даже интересно, что вот цена на все тарифные планы лицензии она одинаковая. Да, там 204 доллара с НДС в год. В чем же разница? Да, разница. Как мы говорили ранее, это в количестве участников, да, это разница в объеме записи, которую можно делать в облаке, да, там вот при стандарте это один гигабайт, при бизнесе это один терабайт, при enterprise это уже петабайт один. И вот на что тоже важно посмотреть, обращая внимание, что вот э, при бизнес, тарифном плане выбранном, да, то есть вот заказать одну лицензию, а, а, лицензию на один хост нельзя, то есть там закупка уже от 10, минимальный пакет. В пакете Enterprise закупка уже стартует от 50. Хостов надо оплачивать уже одновременно. Так, что еще, какие тарифы на следующем слайде на подключение терминалов, вот как мы говорили, да, лицензия… Коннектор, да, Room, это для подключения стандартным по стандартам 423 любых терминалов, там линка e не Ялинка, e а есть отдельная лицензия подключения именно терминалов Ялинка, e там просто расширенный сервис, который можно сделать на терминале EOLINK. Также, как опционально, предо... можно расширить запись, можно увеличить емкость видеоконференций, а также есть вот возможность заказа портов для вебинаров, там две опции предлагаются на выбор, это 500 и 1000 бинарных портов ну вот это наверное все как мне кажется достаточно так интуитивно понятно с точки зрения рецензирования теперь значит по поводу заказа, еще на что обращаю внимание, для того, чтобы эту услугу продавать здесь заказчикам, для действующих наших партнеров, которые имеют соглашение с IPMATIC и с Ялинком, e действующий договор не покрывает возможность предоставления услуги данной для партнеров, поэтому надо будет нам с вами, у кого есть интерес к этой услуге, надо будет подписывать отдельный договор. Соответственно, обращайтесь к вашему менеджеру, с кем вы работаете в IPMATIC и Соответственно, начинайте процедуру подписания договора. Договор стандартный, он уже утвержден, поэтому процедура, надеюсь, много времени не займет. Кто не имеет партнерских соглашений, не знает, к кому обращаться, пишите на общий ящик почтовой ip И, соответственно, вот можно вот на этот адрес, здесь вот он указан, vcs.ipimatic.ru, и мы оперативно выделим менеджера, кто проведет уже работу с вами, по предоставлению необходимых документов для подписания договора. Так, вот, наверное, вот это основное, что мы на сегодня хотели рассказать.